Шесть видов управления людьми. Эти данные я взяла много лет назад из открытых источников из лекций для ФСБ России. Я об этом говорю открыто, потому что я и так понимаю, откуда ноги растут всем тем, что сегодня мы живем. Вот то, что мы делаем, как мы живем, как мы страдаем. Но эта лекция для меня была важной, потому что я еще больше стала глубже понимать, почему так легко людьми управлять. Так вот, смотрите: шесть способов управления людьми. Шесть. Шесть называю еще раз. Особенно это э, сейчас сегодняшний эфир для Facebook-бизнес-страницы, там, где сейчас у меня каким-то образом набежала куча народу из разных стран и с разными убеждениями и россияне и украинцы и живущие и в россии и за пределами и тут люди показали себя всю свою суть вот мета сообщением которым мы светим мы светим как мы говорим о чем мы говорим что мы кушаем да? Что чем мы кушали что мы ели что мы выдаем на, на гора да? вот что мы читаем какую информацию мы поглощаем то мы и выдаем спасибо большое за вашу поддержку. Так вот, шесть видов управления людьми. Идеологический. Кто я? Сюда идет кацап, хохол, жид, негр, ну и, и так далее. И вот в каждую эту отдельную направление идентичности вложена та или иная характеристика. И нам годами вкладывали это. И сейчас, когда человек Приезжает, вот я сейчас в Англии живу, когда я вижу здесь людей, афроамериканцев, китайцев, восточноевропейцев, когда я вижу этих людей здесь, я обращаю внимание, как они себя ведут, как к ним обращаются, по отношению к, к ним, как ведет себя страна, законы. Я скажу вам так, что в стране Англия возможности для равноправия невероятно много. У них там премьер-министр индиец, да? Индианец или как как-то Индус, да? Так вот, нам в головы всегда вкидывали то, чтобы мы были с вами между собой, что мы воевали. Чтобы мы с вами оценивали человека. Ага, кацап, пьянь последний, рвань. А, хохлы, нацики, да? Вот следующий уровень управления, не уровень, а способ управления людьми, это исторический. Заметьте, сейчас вытаскивают э, и всю информацию, которую мы учили в институтах, в школах, особенно в школах с мальства, и нам показывали разную историю. И от того, какие элементы истории нам вложили, тем мы и живем. Ну, пример, вот я часто его привожу. История периода Ивана Грозного. Все знают, да, что Иван Грозный был человеком, который жестоко относился к своим подданным, к людям. Подозрительный, психически был нездоровый. Об этом информации полно в интернете и, и не только. Мы в школе это в институтах учили. И вот исторически всегда так было во все правления любых тех, кто приходили, старались использовать историю под себя. И в данном случае такое есть выражение, как на грамота. Слышали такое выражение? Филькина грамота. Значит, был там Филипп, который смотрел, что делает, наблюдал, что делает Иван Грозный, и писал время от времени документы, докладные какие-то там свои прошения, чтобы он меньше людей жестил, чтобы не так жестоко относился. И он, и его опричники, Иван Грозный, его опричники, всегда посмеивались и всегда говорили «О, смотри, опять Филькина грамота пришла». То есть, во все времена исторически так складывалось, что каждый правитель под себя писал историю. Вот э, пришел э, пришла власть в Украину, пример такой привожу уже из своей жизни, из своего видения, своей реальности. В Украину приходила власть э, Януковича. И Дмитрий Табачник был тогда министром, по-моему, свиты, кто, кто помнит. Там тогда уже пытались писать историю, переписывать историю под то, что видит новая власть. Помните, да? Кто помнит, пишите какие-то плюсики, включайтесь. Сейчас у нас в, в России уже в школе, в школах преподаются все по-другому, по отношению к другим странам, к Украине в том числе. Да? Дальше. Сейчас, вот, когда идет война, исторически вытаскивается разная информация. И сейчас почему-то выходит наружу много исторических фактов про существование Украины, про ее истинность. А раньше как-то мало об этом говорили. Сейчас, когда украинцев бьют, глушат, убивают, сейчас вот почему-то мы стали больше говорить о, о своей стране, о, о, своем, о своем происхождении, о том, какие мы. да? Вот я сейчас нахожусь в Англии, я вижу, как англичане относятся к украинцам. Я пытаюсь понять, почему. Я нашла много исторических моментов. Опять же, мне было интересно. Я нашла, почему многие правители, цари, князи и так далее были корнями корнями из, русской, из Киевской Руси. И сейчас не буду вам историю читать. То есть следующий способ управления людьми – это исторический. То есть после идеологического – исторический я назвала. И поэтому сейчас манипулируют историей. Кто на какой национальности, какой национальности был Пушкин, какой национальности был Петр Первый, какой национальности был Чайковский – Сейчас снова идет манипуляция, думалкой людей, и они сейчас выкидывают, вырыгивают страшные вещи. Почему? Потому что это не входит в их сознание, в их понимание. И они ругаются, они оскорбляют. Вот я специально провожу этот эфир другой был сегодня план, потому что я запускаю сейчас новый, новый следующий виток программы для коучей-психологов, как создать свой бизнес онлайн и зарабатывать 3, 5, 10 и выше тысяч долларов. И так получилось, что на Фейсбуке, вот на бизнес-странице, там идет сейчас, ну, я не успеваю блокировать, не успеваю выключать людей, потому что идет такая грязь, такая злоба, потому что я выложила пост, где-то нашла этот пост, конечно, его надо проверять, но это как лакмусовая бумажка, как тест, как на него отреагировали. Там вот список всех многих известных людей, кто был какой национальностью. И там пошла такая полемика, там кто-то проклинает, кто-то поддерживает, а кто-то пытается оправдать. Потому что многие россияне не понимают, что происходит. Они загружены вот этим, этой лапшой Киселевской и они не понимают, что нужно идти искать другую информацию, нужно припроверять, а не выкидывать вот, вот эту вот злобу эту. Но этот пост показал мне еще раз, насколько у людей у нас с вами есть это злобы и непринятие. Потому что нами постоянно управляют. Итак, идеологически и исторически. Кто понял эти два вида, поставьте, пожалуйста, двоечку в чат. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, включайтесь. Потому что я для вас стараюсь, я трачу свое время жизни для того, чтобы делиться теми знаниями, чтобы немножечко голова включалась для мышления. Кто-то вчера пишет, у Зеленского много денег, а кто-то там что-то про... Да считайте вы свои деньги. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Да считайте вы свои деньги, Они а не считайте деньги, сколько у Путина или у Зеленского Вам нами управляют. Итак, первые два варианта я проговорила. Третий, третий способ управления людьми – это мировые деньги. А теперь запомните еще раз. Из этой лекции для э, ФСБшников России я нашла много лет назад в интернете, и я запомнила, потому что ну, для меня это был инсайт тоже, хотя я и так понимала, каким образом нами управляют, но вот эти шесть способов управления людьми, я просто это… Я очень часто провожу эти эфиры, просто часто показываю людям, будьте умнее, заходите вы, переиспо, ну, ищите, не, не, не заглатывайте только ту информацию, которую вам задают. Потому что вот тот же ковид, я вчера еще говорила на эфире, тот же COVID, Ну откуда, люди, вы так ухватили за этот ковид? Да это 60-х годов, нам вы преподавали в университетах медицинских, про этот ковид давным-давно известно. Раскрутили людей, и они понеслись. Да зайдите вы в Google, да полистайте, да посмотрите вы вирусологов, инфекционистов. Да посмотрите вы, сколько давно, как давно это заболевание существует. Как обычный вид инфекци... вирусных заболеваний. Нет, люди пошли в панику. Даже медики забыли о своих знаниях, потому что нет у нас критического мышления. Это способ управления людьми. Дальше. Итак, идеологически, исторический, мировые деньги. Про мировые деньги. Каждый день из этой лекции, лекции для ФСБ России, я нашла, сейчас не буду, кто-то нахочет, кто-то нахочет, найдет. Значит, написано было, и я это знаю уже из других источников, других источников, которые изучала. Каждый день во время любых кризисов, войн, катаклизмов, всевозможных страшных ситуаций, происходящих в мире, Миллион долларов вложений вот в эти страшные ситуации, 2 миллиона подъем. А теперь вспоминайте, когда Путина выбирали, я тогда, это сейчас я уже анализирую, понимаю, сколько там были дома какие-то разрушены, какие-то взрывы, а вот этот. Как он назывался, где там газом душили людей, где там создали такую ситуацию, что там какие-то там, э, перед заходом на, на Кавказ, когда там в Чечне, там на, на, на Кавказе они посылали туда воевать. То же самое 11 сентября в Америке, для того, чтобы зайти, куда там не заходили, в Афганистан сейчас уже не помню, или куда там, как, что там подавляли каких-то там террористов. Они создают какие-то условия для того, чтобы якобы себе показать, всем себе доказать и миру, что у них есть повод зайти куда-то. И там уже подавлять и так далее. Давайте шире смотреть. Я учу вас и сама учусь, и вас учу шире смотреть. Так вот, мировые деньги. Один миллион вложений приносит два. Да, сейчас война в Украине, она... Задумано кем-то. Но сейчас включаются еще и человеческие мысли, думалки и чёрствость. Вот сидит в Испании какая-то барышня. Понаписывала, понаписывала, понаписывала и заблокировала. Или пишет в личку там какие-то проклятые. Или заходишь на страничку, а там закрыта страничка. Ну так если ты выходишь в диалог, хочешь поспорить, учись красиво, деликатно спорить, входить в, ну, в спор там, или вы там, Надежда, вот тут вот неправы, я вот тут нашел вот это или нашла вот эти данные, и дискуссия заключается. Люди же плюются, кидаются, оскорбляют, потому что это показывает этим самым мета мелких людишков. Вы поймите, когда мы так, россияне или украинцы, неважно, кто мы, когда мы так кидаемся друг на друга, оскорбляем, мы на самом деле показываем свою мелочность, понимаете? Так вот, этот третий, третий способ управления любви — это мировые деньги. В мире денег всегда много. И для того, чтобы обновлять, обновлять денежную массу, придумываются войны, придумываются какие-то катаклизмы, взрывы каких-то домов, для того, чтобы привлечь людей, внимание людей и показать, как же дома заботиться о том доме, о тех людях, которых взорвали там ФСБшники. Или как же... Где там в Питере, по-моему, было, когда вот там... Напомните мне, я забыла. Сейчас вот... не, не Готовилась так вот, вышла спонтанно. Или, например... Там убили, разбомбили, а все это продумано для того, чтобы привлечь внимание людей и на этом фоне эмоции людей поднять туда и делать свои дела, и делать, достигать целей своих. Власть хотела удержать Путин. Как, как этот Порошенко запустил, отправил людей в море создать этот прецедент с россиянами для того, чтобы ввести военное положение и удержать власть. А мы тут что-то там раскручиваем, да? сидим там в соцсетях и продолжаем там проводить какие-то. А нами, как, как баранами, управляют. Итак, мировые деньги. Следующий уровень и следующий способ управления людьми — это биологическое оружие. Мы с вами знаем, что биологическое оружие давно существует. В разных масштабах, то, что знает. У нас биологическое оружие находится в ГМО-продуктах. У нас полно препаратов, которые вызывают у людей определенные заболевания. То же самое химическое оружие. Да? Химическое. И... Для того, чтобы создать, опять же, фармацевтическую промышленность, на которой люди, те, которые держат эти фармацевтические фабрики, чтобы зарабатывать деньги, опять же, на нас. Это тоже управление людьми. Вот почему нужно быть здоровыми и думать трезво. И шестой вид – это военное оружие. И вот когда, ну, биологическо химическое я бы назвала в одно – а военные и информационное это отдельные два вида оружия. Два вида оружия или способы управления людьми. Так вот, когда вот эти все способы — историческое, идеологическое, на национальной розни, на вытаскивание из истории каких-то нациков, фашистов, превращаем все по-другому и люди на это как бараны ведутся и этот соловьев с этими с и ими там до да, да, да, захлебывается уже от, от своей злости они так в это они ж сами даже в это верят а люди сидят это все верят и не только в россии они сидят в разных других странах и они верят тому, что им говорят, потому что нет критического мышления перепроверить, посмотреть, посмотреть шире, а кому это выгодно, а зачем идти брата, брату на брата. А как это 8 лет Украина сама себя бомбила-бомбила, бомбила-бомбила в Донбассе, да, так и не смогла разбомбить. А пришел русский мир и разбомбил ее тут, за, уничтожил там... Азов, Азовсталь, Мариупол за, за, за, за, за короткое время. Никто не додумался, как это так? Вот. Но люди в это верят, потому что люди не хотят думать. И вот военное оружие включается тогда, когда все остальные виды оружия уже по полной программе людей разложили, подготовили, чтобы военные, э, военный способ управления людьми можно было оправдать. Вот историческим, идеологическим. Уже людей разложили. И поэтому теперь уже можно и в войну возить. Потому что люди уже готовы. Я сейчас не говорю про то, что украинцы плохие или хорошие, россияне там такие всякие. Я сейчас хочу вам сказать, друзья, чтобы мы думали головой, чтобы мы думали о своих целях, о своей жизни, ставили свои цели правильно, грамотно хотели, думали о том, как и где жить для того, чтобы в этом материальном мире создать себе как можно больше радости и другим людям, людям дать. И шестой вид управления людьми — это информационный. Если раньше у нас была партия правительства, кто помнит, то есть Советского Союза, поставьте плюсики в чат, кто помнит, то сейчас у нас информационная, у нас куча каналов, у нас блогеры, которые раскручивают свои каналы у нас э, имеются разные ресурсы для того, чтобы людьми управлять. Социальные сети очень хорошо там работают, в, опять же, включая вот эту информационную, поли, информационную войну. И вот эта четвертая власть раньше называлась, она сейчас, сейчас тоже так и есть. Информационная э, власть ⁇ это четвертая власть. Значит, она сейчас... Особое. Если мы проиграли, украинцы проиграли россиянам информационную войну, это надо признать. Я это видела давно, имея тут немножко аналитических способностей, работая в определенной структуре, где меня научили немножко понимать причинно-следственные связи. Так вот, мы проиграли информационную войну. Мы только накануне войны, вот этой уже полномасштабной мы убрали два пророссийских канала, их как шум подняли, свобода, свобода слова. А если бы взяли жестче, да раньше, потому что там были и есть давным-давно введены всевозможные агенты, начиная от власти имущих, заканчивая мелкими, которых покупают, э -э потом их убивают, потому что если они предают, то они вас продадут, их просто уничтожают. И вот этих шесть видов, шесть видов управления людьми. Идеологическое, мировые деньги, историческое, биологическое, химическое, я бы назвала в одном, и информационное. И если вы сейчас понимаете, что есть люди, которые думают, они немножко отстраняются от того, что происходит. И они взвешенно подходят к любой информации. Даже если вы сейчас в России, и вы понимаете, что выйти на площадь, как мы поскачем, как вот часто пишут, вы же там на площадях скакали. Вам-то какое дело, на каких площадях мы скакали. Мы за себя скакали. Мы свое имеем и выгребаем. За свое терпение, за мою хата с краю, за нашу тупость, за нашу только, только украинскую мову. Нас разрывали на языке, а мы и дальше продолжаем вестись. А нам бы знать и российскую, и украинскую, и англійськую, и еще какие-то другие мовы. А нас как разрывали на языковой теме, так мы и дальше ведемся, как бараны. Треба тебе украинскую мову говорить с тем, кто говорит только украинскую. Будь ласка, приходь на украинскую. Тебе треба перейти на англійську. Будь ласка, знай англійську. Чем больше мы человеки, тем больше языков должно быть. Вот почему я сейчас приехала и тут мучают английский, потому что мне тяжело идет потому что я всегда знала, что надо знать языки, А мы про украинскую мову. Да тошнит уже. Если мы с вами идем в широкое вот пространство Евросоюза, то нам нужно не только украинскую мову, нам нужно знать и нашу, и еще много других, и будь разумнейшими и мудрейшими, а не вестись на эту пропаганду. Вот это Фарион, который раздалбливает, продолжает во время войны раскалывать общество. На войне убирают люди большая часть русскоязычных. Ну, подумайте своей головой. Поэтому я сейчас больше пишу это видео для Фейсбука, потому что на Фейсбуке там просто развели такой срач, там столько людей, ну, я не буду сказать, что они недалёкие, они просто отсталые, они просто не умеют мыслить широко. Я уверена, что здесь вот сейчас, где я вещаю на Инстаграм, Здесь больше, ну почему-то я так думаю, больше такая взвешенная аудитория. Там за два-три дня там тысячи просмотров, тысячи, это на Фейсбук бизнес-страницы, там столько оскорблений, там пишут в личку, там пишут в WhatsApp, там до страницы оскорбляют. И только единицы понимают, для чем этот пост, он для мышления. А я его... Просто выложила. Посмотрите, как люди отреагируют. Просто вот выложила и выложила. Его надо, конечно, может быть, перепроверить там факты. Кем там был Петр Первый, Екатерина. А вот памятники вы уничтожаете. А вот правильно ли говорит там какой-то актер, что на, российский, на русском языке нельзя говорить? А вы как хотели? Если к вам сейчас придут, вас уничтожат, подрывают вам руки, ноги, изнасилуют ваших детей, вы сильно захотите говорить на языке оккупанта, у этого насильника. Их надо понять, этих людей, почему они сейчас так озлобились, прости, в России. А никто не хочет, мало кто хочет понимать. Только единицы написали и пишут там прощение, им стыдно, им больно, что такое вытворяет Россия. Поэтому, а вот что там делала Америка, а вот там вот малое. Так давайте будем оправдывать. Давайте будем оправдывать сейчас действия власти России. Давайте будем оправдывать себя, что мы молчаливо участвуем в уничтожении своих братьев и сестер. Я большую часть жизни работала с россиянами. Я с россиянами была в ООН с ребятами, офицерами, очень чудесными людьми, настоящими. И когда в мой дом зашли... Тоже россияне, там его испоганили. Когда моего соседа убили, забили лопатами и бросили в погреб. Когда разрушили дома в соседних и, и в моем селе, где мой дом находится под Киевом. И так далее, и так далее. То как я буду реагировать сейчас? Вы-то многие, вас-то не коснулась война? И вы можете рассуждать. А как там Америка заходила? А почему тогда э, вот... Грузины не попросили прощения там у кого-то, у, кого у заеборжанцев или там у кого. Я написала вчера в, в, в, в комментариях, да, чтобы вот это все прекратилось, во-первых, нужно думать головой, во-вторых, включить эмпатию, не поддерживать это все, попросить прощения у тех людей, которых твоя страна уничтожает. Потому что на ДНК это все складывается в вашу, дальше родовую, вашу систему. Оно вам вернется, даже если вы напрямую не участвуете в уничтожении другого человека. Давайте будем вспоминать Америку, давайте будем вспоминать другую, другую историю. Люди, вы о чем? Вы здесь и сейчас. Вы здесь и сейчас. Хочете говорить украинскую мовою. Я за любки поговорю с вами. Да, правильно. Я за любки с вами поспілкуюся. Но... Включайте думалку, становитесь теми людьми, которыми трудно управлять. Управляют только быдлом, баранами только управляют. А нам с вами полезно быть умными и продвинутыми, ставить свои цели, делать что-то в этой жизни, чтобы после момента, как-то наступит момент ухода, чтобы не стыдно было своей душе сказать, а зачем ты приходил, покалашматить вот то, что вокруг тебя, включиться вот в этот хаос, грязи, мусора, убийства, оправдания. Так что, друзья, спасибо вам огромное за то, что были на связи, писали мне комментарии. Те, кто будет слушать записи, тоже пишите вопросы, задавайте свои вопросы, отвечу с удовольствием. На консультацию, вопросы, любые, отношения, деньги. Сегодня еще один эфир проведу, расскажу как справиться с людьми, как справиться, с, когда тяжело болеет человек, когда утрата друг, близкого человека. Потому что сейчас люди приходят на консультацию, много консультируют, и хочется рассказать, потому что знаю, что у многих такое же может быть. Всех вам благ, будьте здравомыслящими, смотрите шире, и посмотрите фильм, который называется «Хвост виляет собакой». Не поленитесь, впереди у нас выходные. А еще посмотрите фильм «Мирный воин». Я его смотрю. Спасибо вам большое, Ирочка, очень вам благодарна. А еще посмотрите фильм «Мирный воин». Этот фильм я смотрю и каждый раз что-то нахожу новое. Возьмите лист бумаги. Это бестселлер. Это фильм про молодого парня-гимнаста, но он очень глубокий. И как ставить цели, что такое процесс и, и много чего еще. Это просто красивый фильм, просто обалденный. Но возьмите лист бумаги и просто записывайте. Вот Я каждый раз беру свой блокнот, тетрадку, где я записывала этот фильм, конспектировала, и каждый раз я что-то новое нахожу. Каждый раз. Там что не фраза, то что-то такое, ну, просто глубоченное. Поэтому «Хвост виляет собакой» и фильм «Мирный воин». Запись оставлю и загружу на Фейсбук фейсбук-бизнес-страницу. Подписывайтесь ко мне на фейсбук-бизнес-страницу, там сейчас идет такая движуха, я даже не ожидала. Ну, в любом случае, я вам благодарна за то, что вы здесь. Пока-пока. Спасибо вам большое.